Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать красивую шапку. У нас получится вот это. через google набрав баннер template ну мы просто ее вот открываем вот так вот вот через photoshop у меня 2020 версия поэтому учтите это если у вас что-то не получается проверьте вашу версию вдруг она либо ниже либо выше ну скорее всего она будет ниже и вот у нас открылся photoshop мы нажимаем оставить без изменений ну конечно вы можете нажимать что угодно наверное я не пробовал но лучше просто оставить без изменений и вот у нас вот э, лист мы можем здесь рисовать но нам нужно вот э, взять вот инструмент э, прямоугольник со скругленными краями можете и обычный но прикольно когда все вот так вот скругленно но мне и надо делать прямоугольник чтобы вот он вот так вот попал в центр вот так вот ровно, чтобы вот загоралась эта линейка. Иначе у вас он будет неровный и фиг пойми какой. Это, конечно, довольно сложно делать, но это возможно сделать. Итак, вот я сделал, я отпускаю и у нас вот такой появляется квадратик. Он появляется вот. И вот здесь вот светилось меню. И угол мы ставим на 30. Ну, я поставлю на 30, но ну, мне так нравится то, что он вот так вот скругляется. Вы можете даже больше ставить. И, допустим, нажимаем просто чисто Enter. Убираем вот эту не ненужную на крестик. И чисто нажимаем Ctrl-A. Выбираем инструмент перемещения. Инструмент перемещения. И вот нажимаем вот сюда и сюда. И у нас вот этот квадрат полностью по центру. Возможно, он у вас уже был по центру. Теперь сделаем еще один прямоугольник, но уже белый и побольше. Только давайте уберем выделение. Выбираем такой же прямоугольник. Выбираем белый. И вот чуть-чуть побольше. Вот. И надо также попасть. И это, конечно, вас, наверное, уже задолбало. Но это возможно. Вот, я уже сделал. Здесь я также поставлю на тридцатку. И нажимаем enter скрываю меню и вот у нас получился вот это правда почему-то этот и вот мы выбираем инструмент прямоугольник нажимаем вот сюда вот сюда и вот так вот делаем вот так же чтобы здесь был крест. делаем его на тридцатку. чтобы он не был черным мы выбираем вот так вот нажимаем сюда один раз и вот сюда закрываем это меню оно нам не понадобится и опускаем свой ниже теперь мы повторяем ctrl a перемещение делаем так и так потом уже выделяем вот это в слоях, только также выделение убираем, выделяем вот это в слоях, нажимаем Ctrl G и у нас вот появилась копия. Итак, вот, вот наша копия, мы нажимаем по ней дважды и у нас открывается вот такое меню. Нас интересует пункт наложения градиента. Мы нажимаем сюда, потом нажимаем вот сюда. И у нас открывается меню, здесь мы выбираем красный, зеленый и, си и синий. Вы можете, конечно, по-другому сделать. Мне нравятся такие типа цвета, да. Нажимаем ОК. Ну, у нас вот появляется вот такая прикольная обводочка. Но что мы делаем? Мы снова нажимаем Ctrl-G. На уже копии, по копии, чтобы это скопировать. И передвигаем вот этот слой, эти два слоя пониже. Это надо, чтобы сделать один прикольненький эффект. Выбираем первую копию, где она у нас, вот она. Вот мы ее выбрали. И нажимаем фильтр, размытие, размытие по и нажимаем растрировать. И у нас появляется вот такая менюшка. Здесь мы ставим 15. Размытие в 15. Нажимаем ОК. И у нас появляется уже такая обводочка. Потом то же самое делаем со второй копией. Нажимаем вот по ней. Фильтр размытие размытие по гауссу. Растрируем также. И получается, здесь мы уже ставим намного больше здесь мы ставим 75 и нажимаем ok и у нас вот э, такая прекраснейшая обводочка по-моему шикарно я не знаю как вам но э, дальше мы делаем вот так вот. мы через Ctrl выбираем все эти прямоугольники вот э, ну почти все ну да все а потом мы нажимаем на вот эту папочку. И вот у нас группа. Я назову их прямоугольник. Угольники. Окей. Время написать текст. Выбираем инструмент. Время написать текст. Выбираем инструмент. Текст горизонтальный. Обязательно. А то у вас вертикальный. У вас вот бренд получится можете сами проверить. Ну, выделяем все, Ctrl-A, выбираем цвет, белый, а то мы ничего не прочитаем. Ну и пишите свой ник. В принципе, легко. Я напишу за главными. Вот так вот. И чисто мы вот берем, вот так вот, мы, нам лень вот это что-то тут делать, поэтому просто нажимаем Ctrl-A. Нет, не по тексту. Выделение. Вот так вот, прямоугольная. ctrl а перемещение, сюда и сюда. Ну и вот у нас он полностью по центру. Вы также не забудьте оставить вот здесь место, потому что это очень важно. Мы сюда кое-что еще напихаем, ну, а это будет позже. Если вы хорошо всматривались, где я показывал, что у нас получится, вы уже знаете, что здесь будет но в принципе мы повторяем процедуру нажимаем Ctrl g нажимаем дважды и вот у нас также открывается вот эта штука и мы наверное вообще не знаю вот что здесь делать наверное вот сделать вот так вот ну короче у вас эта схема вся сохранится вы просто окей и окей копируете также копию да, это все скучно. Вот у нас наша копия. Копия 1. И я хочу, чтобы было все по красоте, поэтому размытие по галузке. И всегда растрируем. А, здесь также ставим 15. Окей. Вторая копия. Фильтры вот эти все. Это может уже надо есть. Но мы к этому прибегнем еще много раз, поэтому не удивляйтесь. Далее здесь мы уже ставим 35. Но вы можете по поэкспериментировать. Но у меня были некоторые баги, когда я ставил хрена. А, и вот текст мы перемещаем повыше. И у нас вот такая подсветка текста. Суем это все в папку. Таким же образом я назову папку как ник. Вот так вот. А, да. Окей. Сейчас мы выбираем эффект линия. Ой, какой эффект? Ну, мы выбираем инструмент линия. Он находится вот здесь. Для тех, кто не знает. В принципе, я сам не особо шарю в фотошопе. Мы нажимаем на вот эту шестеронку. И смотрите, что мы сейчас делаем. Мы делаем вот так вот. Вот шестеронка, толщину ставим 3 пикселя. И вот сбоку текста рисуем стрелки. Вот таким образом. Чисто вот у нас наша стрелка. Но мы увеличиваем. Для этого мы нажимаем Ctrl+. -плюс. И вот здесь я начну с правой стрелки. Вот так вот. Смотрите, вот, чтобы вот у вас были градусы четкие. Вот сейчас 0 градусов. И вот так вот. По идее, вот так вот. И все у нас окей. Теперь мы копируем вот этот слой, Ctrl-G. И вот так вот перемещаем. Что мы делаем? Главное, вот чтобы вот у нас здесь, вот в этом перемещении инструменте, была указана галочка ⁇ Показывать элементы управления ⁇ И тогда мы приближаем. И мы двигаем. Кстати, вот то, что я вот так вот двигаю резко, это из-за того, что в Paint.NET там, если вот зажать Shift, то двигается по бокам и я прут. Смотрите, вот здесь сверху мы ставим 180 градусов, и вот у нас все четенько, ровненько. Дальше вот подгоняем вот эту стрелочку по размеру. Можете не особо подгонять, но я подгоню. Короче, с стрелочками закончено. И сейчас мы сделаем фон. Он будет темно-темного и очень темно синим Выбираем инструмент прямоугольник, неважно какой, можете любой. И вот чисто вот какой-нибудь такой, может быть, цвет. Выбираем инструмент прямоугольник, прямоугольник и делаем вот так вот. И у нас наш прямоугольник готов. Значит так, мы делаем очень темный цвет, вот типа вот, даже темнее, вот такой цвет. И перемещаем в самый низ. Вот так вот. Ну, почти в самый низ. И вам, наверное, уже нравится, но все-таки надо еще темнее. Поэтому мы нажимаем вот сюда. И вот здесь у нас открывается вот такая менюшка. Мы делаем темнее. И, опа, у нас совсем все темно. И вы вот таким образом подгоняете вот как вам хочется, вот как ваша душа хочет. Закрываем. Это нам больше не надо. Фон готов. Теперь, как со по мне... Самый-самый-самый трудный этап. Вот просто этот этап вот трудный, поэтому вы можете его не делать. Но, возможно, вам повезет и у вас все будет вот классно. Выбираем инструмент первого. Ох уж этот инструмент. Выбираем дальше. Кстати, мы забыли поместить вот эти фигуры в папку. И, помеш... и помешаем. Назову это Фигуры. Готово. Ну и мы переключаемся на самый высокий слой. Выбираем цвет белый. Мы, короче, делаем вот такую штучку, рамочку. Давайте мы приблизим. И также опустим. И на контру вправо сделаем. И здесь у нас будет вот такая рамочка. Так, стоп. Давайте сделаем ее побольше. Вот так вот, вот таким образом. Это серьезно сложно делать. Поэтому вот вы можете чисто пропустить этот этап, потому что он нереально сложный. Да, вот. Поэтому если вам лень это все делать, то вы пропустите. А я это сделаю за кадром. Нарисую эту стрелочку. Итак, мы нарисовали один треугольник. И теперь мы копируем свой раз. Раз скопировали. Убираем это все нафиг. Выбираем вот этот инструмент. Стоп, Ctrl, Z. Смотрите, что у нас происходит. У вас должен быть нормальный инструмент перемещения. И теперь уже Ctrl, G. Вот, мы, короче, скопировали этот слой, и нам надо его так повернуть, чтобы вот здесь, вот, когда мы его вставили, у нас вот все совпадало. И вот в этом-то и сложность, потому что его фиг повернешь. Поэтому я рекомендую вам его скипнуть, если вам лень так заморачиваться. Я, конечно же, заморочусь. Даже для того, чтобы вы, возможно, скипнете. Здесь надо вот так вот выдвигаем. Ну да, это сложно. Это очень сложно. Можно развернуть просто на 90 градусов вот здесь. Оппа, Enter. И у нас типа все ровно, а типа и нет. Но на самом деле 90 градусов здесь не помогут. Потому что здесь надо вот что-то самому вот это подстраивать. Поэтому я просто вернусь, как только сделаю это. Раз, два, три. Итак, когда мы закончили, и мы хотим проверить то, что ровно ли мы сделали это, я уже вижу, что неровно как, вроде, но давайте все равно проверим. Мы выделяем один треугольничек, и вот... На каждый треугольничек потом накидываем это. Так, ну да, этот оказался неровным. Этот оказался ровным. И вот этот, по-моему, он больше. Нет, он, по идее, одинаковый. Вот. Нам надо всего-то вот взять тот же этот инструмент и немножко вот подровнять. Вот так вот, вот таким образом. Ну, я вернусь. Как только это сделал наконец, таким надеюсь быстро. Поэтому, ну в принципе я это все-таки успел сделать. Вот мы выделяем и сравниваем с этим. Теперь он больше. А нет. Ну этого в принципе нам хватит. Мы проверили треугольники. Теперь а, делаем так. Мы засунем вот этот в папку, потому что это меня раздражает, когда слишком много всего. А как вы видите, у меня такой монитор, то что у меня почти ничего не видно. Чисто вот лайфхак. Если вас, вам не нужно вот этот бред, вам не нужен он, то вы просто смотрите. Значит так, нажимаете сюда, вот где обучение. И вот так вот закрыть группу вкладок. И все. Чисто ойфхак если у вас маленький монитор. Итак, шапка, короче, почти готова. Последний этап. Он легкий. Сейчас мы выбираем инструмент прямоугольник. И вот таким образом рисуем. Вот, неважно, ровно, просто рисуем как-то. Как-то. Вот мы получили квадрат. Его мы можем как-то обрезать, если хотим, но мы этого не делаем. Конечно же, не делаем. Но единственное, что нам надо хотя бы сделать, это выделить полностью, переместить и вот переместить вот так вот. Чтобы он хотя бы был полностью по центру. Все, выделение нам бо больше не нужно. Мы нажимаем дважды по этому прямоугольнику, открывается меню, мы сделаем также такой цвет, потом фильтр, размытие, размытие по гауссу, растрировать, и показатель ставим 160. Вот так вот у нас получилось, мы копируем и передвигаем вот этот слой. Разворачиваем на минус 180 градусов. Я просто напишу. рекомендую вам тоже так сделать. И перемещаем в самый верх. В принципе, вот так вот мы получили хорошую шапку. Вот так вот. Все. Готово. Теперь мы просто убираем выделение. Сохраняем. Сохраняем какую угодно эту шапку. Вот первое у нас вот получается. Мы можем немножко подредактировать. Вот так вот выглядит вот это все. Я вам показал, как все сделать. А на этом я буду тихонечко заканчивать. Ну а если вы досмотрели это видео до конца, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. А также можешь поделиться этим видео с друзьями. Вам легко, а мне приятно. Ну что, до встречи. Всем пока!